Смотрим двухэтажный дом в Черешне. Ворота на пульте, парковочное место, ровная облагороженная территория и забор по периметру. Теперь заходим. Здесь прихожая, рядом санузел, а это кухня-гостиная. Здесь газ для плиты и котла и свой выход во двор. Рядом небольшая изолированная комната. Теперь второй этаж. Здесь первая спальня, дальше вторая со своим балконом и видом на горы, а слева большая мастер-спальня с панорамным остеклением, угловым окном. Своим санузлом и балконом с шикарным видом на море. Этажом выше эксплуатируемая кровля, навес от дождя, керамогранитная плитка на полу и все те же шикарные виды на море, горы и территорию коттеджного поселка. Площадь дома 197 квадратных метров на трех сотках земли. Вода, свет, газ центральные, канализация ЛОС. Звоните!